Наталья – это яркий луч, Дающий свет сквозь сон мы туч. Она всегда добра, красива, Незаменима, справедлива. Недаром переводится цветущая, Во всем всегда, конечно, лучше. Какое счастье жить, Наташка, И прижимать к себе ромашки, Смотреть на чудо-облака, Кругом такая красота Березка веточки склоняет, Над лугом бабочка летает, А людям посмотри в глаза, Ведь там такая красота Прекрасен каждый наш зверёк. Замысловат любой цветок, А скажешь добрые слова, И в них такая красота Пусть жизнь тебя обогатит И красотою одарит Красивое сердце добротой, лицо Улыбкою простой, сияют радостно глаза, А теплотой полны слова. Во всем будь, Надка, хороша, От счастья пусть поет душа. Наташа, так нежно, так мягко, красиво, Наташка, забавно, задорно и гриво, Натуля, по-детски капризно немного, Наталья с достоинством недотрога, дотрога. Наташенька мило и просто. Родной теплый маленький остров. все вместе так сладко и ласково сложилась волшебная сказка.